не летал же он на самолете. Летал. Вы никогда не задумываетесь как Александр Македонский из Греции Летят добраться до Представьте себе, если бы он шел пешком, сколько бы ему лет. Когда... только кошки родятся. И не знаю, как минимум лет пять. Даже если вы помните в XVI веке, может быть, даже в начале 19 когда посылали там в Китай или в Персию своих послов, их посылали с неограниченными полномочиями лет на 10, лет на 15. Тут могла уже власть измениться, а посол все продолжал, так сказать, работать. Потому что, ну, слишком долго добираться. На конях, вы скажете, на конях можно, ничего подобного. Это на конях тебе максимум не мелочь, километров. по карманам тыли. Потому что дальше нужен корм для коней. Летом никто не путешествовал. Летом надо переправляться через реки. А вы сами понимаете, в Никоне всегда есть брод. Где нет брод, это хорошо. А где его нет? Вот тогда возникает вопрос. А как? Поэтому и воины шли в основном зимой, и переправлялись зимой. А зимой нет коня. Конь надо вести с собой. Вот несложные расчеты показывают. Допустим, на войну. Есть один боевой конь, есть второй конь на его замену, и есть конь ездовой. Значит, если у вас тысячное войско всадников, значит, сколько лошадей нужно? Тридцать тысяч. Вот теперь прикиньте, сколько корма нужно для 30 тысяч лошадей. Но те э, возы, которые тоже везут лошади с кормом, с фуражом, да, они тоже хотят кушать. Замечательно. достойное восхищение. То есть вы сами Достойным понимаете, восхищения. что уже получается размножение в геометрической прогрессии. Чем дальше, тем больше нужны корма. Это... Но дальше полутора тысяч километров это нереально. Молодой не знаю, человек, Александр... мы узкие, не да. обманываем друг А выясняется, Александр Македонский был на 51 год моложе, чем Рюрик. Вот во времена Рюрика уже была авиация. Ну, а хороший, баня, лезда, километров в час, самолет. Пусть самолет тихоходный. Ну, допустим, 12 часов светлого времени. Это уже 1200 километров. Представляете? 6000 километров – это 5 суток всего лишь. Это с ночевкой не в воздухе, а на земле. А если лететь еще и ночью, то это там, до двух суток все это укладывается. То есть понятно? Значит, это совершенно другие расстояния, это совершенно другие технологии. Что ж такое? Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Дорогой профессор Чудинов задается вопросом, сколько же времени нужно было Александру Македонскому для того, чтобы добраться из Греции до Индии, если бы не военно-воздушные силы Рюрика. На беду профессора Чудинова весь завоевательный поход Александра Македонского прекрасно описан. И если немножко посмотреть историю, которой увлекается профессор Чудинов, то окажется, что эти походы начались... В 335 году до нашей эры, как раз там, да, в Греции, и э, в Индии Александр Македонский и его войска оказались весной 326 года. Таким образом, э, если открыть учебник или просто, ну, как-то почитать в интернете, то выяснится, что при чем же тут 5 лет господин Чудинов? 10 лет, и все в порядке, и добрался как-то Македонский, не прибегая к услугам Вимана и НЛО, которыми располагал Рюрик. А теперь продолжим. Вы говорите, что это невозможно было за такое время пройти, как минимум 5 ну, видите, он не 5 лет проходил, а 10. Но давайте посмотрим на скорость, с какой Александр Македонский передвигался уже... Относительно близко к тому месту, которое вас интересует Весь поход, как и сказано Александра Македонского из Избыточно описан историками Хронистами, да причем разных народов Самое интересное, что во всех хрониках Времена попадания Александра Македонского Простите, его войска в ту или иную страну Совпадает и математика здесь очень простая Она для нас удобна как раз для короткого разговора. А давайте посмотрим, где же находился Александр Македонский со своим войском до того, как попасть, по хорошему выражению профессора, в Индию. А находился он в январе 330 года до нашей эры, как раз в Персии, как раз в это время пал город Персиполь. А теперь запоминаем, Числа и считаем, дорогой профессор, на пальцах. Итак, январь 330 года. Если мне не изменяет память, войско Александра Македонского отдыхало до весны 330 года, упомянутого и оказалось, как вы говорите, в Индии весной 326 года. Считаем на пальцах. 330 минус 326. И так только на поход из Персии в Индию. Александру Македонскому, к сожалению, не воспользовавшемуся виманами великого Рюрика, понадобилось ровно 4 года. И еще немножко математики, совсем простой. Давайте посмотрим расстояние от Персиполя э, до того места, где Македонский впервые столкнулся, скажем так, с индийскими племенами. Это Расстояние составляет чуть меньше 3000 километров. Но давайте возьмем, что оно составляет 3000 километров. 3000 разделим в столбик на 4 года или на 48 месяцев. И окажется, что войско Александра Македонского проходило в месяц, два с половиной километра то есть чуть более двух километров в день скорость скажем прямо небольшая так что непонятно чему вы удивляетесь лично у меня возникает и еще один вопрос но вопрос конечно риторический вы в своих многочисленных видео рассказываете увлекательные истории о том как на стороне Рюрика, что Рюрик бывал и на Марсе, и на Сирию, всегда, да, друзья, это так. Ну, ну, ладно. Посмотрите, Давай, бухти мне, как вот, космические корабли. Театр. Космические корабли... Большой Космические корабли военно-воздушных сил Рюрика. И на стороне Рюрика сражались марсиане. А вот теперь вы говорите о каких-то летательных средствах, опять же, Рюриковых которые почему-то помогали перемещаться Александру Македонскому со скоростью, возможно, как, как вы там сказали, 100 км в час. Почему такие большие перепады? Почему тогда, опять же, Рюрик не использовал свои марсианские войска, о которых вы любите рассказывать? Вот эти вот всегда в... То есть нам не страшны расстояния. Мы были на Марсе, остали там русские надписи и все прочее. А здесь-то почему он тогда не помог своему союзнику перебраться в Индию да, то есть перенести всем войском а какие то 100 км в час летели ночью днем но друзья повторю что все это эти все вопросы возникают только если переходить на изначально больную логику если пытаться вот ее разбирать на самом деле все это не нужно мы сегодня рассказали вам Сколько лет потребовалось Александру Македонскому, чтобы добраться от Греции до Индии, какой бы темп его марша. Ну и напоследок я скажу любезные лошадей, что если хотя бы немножко покопаться в источниках, то вы увидите, что войска достаточно часто сплавлялись по рекам. Да-да, сплавлялись. И это еще раз ставят крест на вашей теории о том, что воевали там, дескать, только зимой, ну, к сожалению, Александр Македонский не был знаком с вашей теорией, иначе, наверное, ему не покорилось бы ни Бактрия, ни Сагдиана, ни Индия. Всего доброго, друзья, будьте внимательны, следите за своим психическим здоровьем, Не читайте до беда, получайте я, информацию не беда. из хороших источников, оставайтесь с нами. Бесконечно колоритный персонаж. Есть в нем что-то настоящее и извечно басконное. Похоже, а вы водки с соленым огурцом не хотите?